Тут гадает постепенно всю несут путем своим, но там дали в красе нет Стоит святой, святой Иерусалим, Тебе спешу душой, хочу, хочу домой, И быть всегда с тобой, Иерусалим.